Каждый год нам приходится наблюдать новые трейлеры на фильмы. Именно благодаря такому короткому ролику, мы можем понять стоит фильм нашего внимания или нет. Но, иногда, бывает и такое, что трейлер куда интереснее самого фильма, а сам он не оказывает на нас никакого впечатления. Мне хочется поделиться с вами своим топом из пяти фильмов 2017 года. Всем привет! Вы на канале ТОПХАРД. Пятое место ⁇ похищение. Он необычен и держит в напряжении до последних минут. История о молодой девушки на глазах, у которой похищают ее сына, но похитителей представить себе не могли. На что способна мать ради своего ребенка? Четвертое место. Развод по-французски 2. Это очередная французская комедия. И все же, в них что-то есть. Они мне по-особенно нравятся. Фильм про семью, которая находится в разводе, но несмотря на это, пара продолжает теплое общение друг с другом. Даже дом у них находится рядом. Детям место – Супер Алиби. На этот раз вашему вниманию представляю французскую комедию с убойным юмором. Детям здесь не место. Грек молодой перспективный парень решает открыть свой бизнес, и придумывает своим клиентам различные алиби на все случаи жизни. Сплит фильма о молодом человеке, внутри которого уживаются 23 личности Время от времени каждая из них вырывается наружу Но не все они столь безобидны для общества Интересный сюжет дополнен отличной игрой главного актера Первое место «Прочь» У данной картины необычный сюжет, который повествует нам о молодой паре, которая едет знакомиться с родителями девушки Встреча получается очень теплый, но затем происходит нечто невероятное Фильм динамичный и держит в постоянном напряжении Развязка интересна и удивит вас Всем спасибо за просмотр, поставьте пожалуйста лайк и не забудьте подписаться на канал.